Ярик как относиться к тому, что близкий человек ушел с этого мира? Пытаюсь эмоции контролировать. Миша советует Михаил Маленков. Ярик, отпусти просто. У самого родителей, считай, на, руки, на руках ушли. Будет тяжело, но реально справиться. Это все болезненно. Вот понимаете, нам вбито в эту самую, да? Вбито нам, к сожалению, вот это вот понятие, что люди смертные и все такое прочее. Выход был бы только один. Образованность. И не просто образованность, да, просветление настоящее, чтобы мы могли спокойно видеть иные миры. Вот это вот по смерти. Вот. Не было бы вообще никаких этих самых проблем для человека, когда его друзья, знакомые, родные, очень родные, очень близкие, да, уходят в другой мир. Условно говоря, они просто меняют мерность, это вот называется, да. Вот когда с ними налаживать общение нормально, когда их просто видеть, регулярно. Ну, неким таким другим зрением, да, ну почти напрямую, регулярно видеть, общаться, то никаких бы проблем не было. Ну какое может быть переживание, если ты в любой момент времени видишь там, э, ну кто, кто там кто покинул ушел, этот да. мир, да. Никаких проблем бы не было. Это целенаправленно, вот это, ну, кто там называет захватчиками, да, кто называет поработителями нашего мира. Вот, я считаю, что это выползки из э, адских этих миров, которые затуманили наше сознание, вот, народ погрузился в такую спячку, и вот нас чмырят чмерят мы вот многого не понимаем, не чувствуем, не видим. Вот, вот эту завесу убрать, общение будет, все, никаких проблем Абсолютно. Вот. Но я считаю все-таки, что нужно оставаться в теле, вот, потому что вслед за нами. Сейчас самые продвинутые люди говорят, уже начали говорить, а я говорил об этом давно, что будут вслед за нами говорить, что в посмертие уходить не нужно, стараться нужно удержаться, эволюционировать можно и нужно в этих наших телах. Тела эти модернизировать, подтаскивать к этому уровню. Поэтому, опять же, я утешить не смогу, к сожалению, не смогу. Здесь нужно понимать, и перед сном, в состоянии вот этого между сном и дьявьев, после просыпания, нужно выходить, пытаться выходить на вот это вот состояние общения с тем, кого вы считаете потерей. И я все-таки уверен, что возможность такая появится. Удастся взаимодействовать, удастся начать наладить общение. Эта э, грань, она постепенно размывается. Сейчас это лучше становится. Вот, поэтому нужно, как в этом фильме, да, не пробуй, а делай. Вот регулярно нужно вот это практиковать и рано или поздно вот это общение наладится. И только тогда вот это вот, ну вот это сказки про то, что время лечит, лечит оно, только оно очень медленно и при этом еще и калечит до хрена. Вот. поэтому нужно только вот таким вот образом выходить на вот это понимание, применять разные практики для того, чтобы выйти на это общение. И тогда сразу станет легче. Вот тогда именно сразу станет легче, когда регулярно будет это общение. Вот как говорить, об этом мы говорили. Начинать сообщение со своей душой. И вот это вот мы сказали. Да, перед сном или момент просыпания. Вот. Это легче всего. Гранит это ценными мирами, она практически прозрачная тогда становится. Вот. Так что вот. Да, Миша. Да, я хотел дополнить по этой теме. Вот сейчас есть подсказки в некоторых ремашках. Вот, к примеру, есть такая ремарка Для тебя бессмертно. Там вот показано, как вот эти вот ну, души, грубо говоря, они вот рядом с этим ну, персонажем ходят по своей воле. Они ну, дальше не уходят в своем развитии в свет вот туда, в те иные игры, а решили остаться просто. И они вот как ну, рядом с родным человеком ходят просто, грубо говоря. Вот также есть еще одна ремопликация называется девушка которая видит вот там показано у девы у нее в один определенный момент сдвиг восприятия произошел и она вот эти сущности видит начала причем не только вот обычные души как бы а именно вот эти еще демонические бесовские начала видеть просто грубо говоря вот также еще была игрушка а, называлась а, между двух душ вот а, там тоже вот этот был показан прибор для общения между теми, кто ну, сменил мерность, грубо говоря, и обычно физическим миром. Только, только там они это исказили, что те, кто, души, которые в этот прибор, ну, подключались, они боли испытывали, грубо говоря, ну как на физике. А там этого, ну, как бы не было. В общем, подсказок полно везде, повсюду. Что? Вот даже вспомните тот фильм с Робином Уильямсоном, куда приводят мечты. Вот то же самое, тоже подсказок куча. В общем, передаю микрофон, Хотел Да, Михаил Михайлович, благодарим, я надеюсь, тоже будет большая такая помощь. Да. Опять же, понимаете, все происходит здесь и сейчас, все находится в этом месте. Вот мы находимся на самом деле, живем в виде таких сгустков энергии в выделенной области такого многомерного пространства. Никто никуда далеко там не улетает за какие-то миллиарды лет на другие там планеты, в другие галактики. Все находится здесь. Есть просто определенные такие сдвиги. Ну, квантовые, там сейчас вот модно так говорить, да, квантовый переход, квантовые сдвиги. По частотам, по каким-то еще характеристикам мир просто расслаивается. И, э, Некоторые люди, они уходят, как бы для нас это кажется, что они ушли там куда-то в посмертие, да, а на самом деле просто частотно сдвинулись. И в каком-то из этих миров, куда они передвинулись, вы там вместе с ними сосуществуете. вот, но это э, сложно так вот для понимания, э, к этому нужно готовиться, но опять же, только практика. Вот Подсказочки вот много, э, надеюсь, получили, да, и вот... Э, Пробовать, пробовать и пробовать. Рано или поздно она сможет это все делать. Так, да, а, сейчас вот еще. <клев> а, я еще допомнил, сейчас пришел, вспомнил. Я сегодня сон снился такой интересный. А, снилась мне мать моя ушедшая. Вот. А она мне интересно так сказала. Слушай, ты так не расстраиваешься, что ну, меня не видишь, не слышишь. Этот... А, протягивает мне мобильный телефон такой вот такой. Вот ты, короче, звони, и можно это, увидишь, и пообщаемся, и все это, грубо говоря, это будут скоро на вот эти устройства, коммуникаторы, вот что мы озвучивали по вот, образе ми здравого мира на воплощении. Вот эти устройства, они многофункциональные, они есть на складах, и можно будет вот с этими, ну, грубо говоря, позвонить просто на тот свет, имеется это... в от... Относительно недавно смотрели, но ну, он по-другому в прокате, по назывался "Архив", помнишь этот самый что Он на самом деле погиб. А потом а был он в, на сервере, короче, сидел, ему можно было звонить, вот как-то его оцифровали, засунули туда как-то это самое, этого человека погибшего. И потом он осознал в конце фильма, что он на самом деле в этом сидит, а этом самом... А, не, а, не, а он, ему казалось, что он трудится, живет. Вот. Тоже неплохой этот самый фильм. Так, сейчас по чату. Ярик, Владимир Анатольевич, ярик, держись, знаешь, что они ушли в другой параллельный мир. Сам их там видел и даже сопровождал. Все норм. Пал Палыч, Ярик, ко мне брат приходил, и много о чем помогал, и помогает, и показывал, где живет, и сколько спрашивал. Он говорил, что все ништяк у него. Ярик Трикса, благодарил за ведение и утешение. Павел Павлович, общайся только не как с потерянными, как будто он просто переехал, и связь налаживается. Всегда приходят и общаются, и даже оздоравливают по себе, знаю. Владимир Анатольевич, так и я с ним в легкую общаюсь и даже провожаю. Павел Павлович, уже 10 лет так реально говорю. Класс, замечательно. Так, к нам присоединился Медвед и Людмила Павлова. Приветствуем, приветствуем. приветствуем. То, что э, по, официально считается, да, что оттуда никто не приходит, это опять же устоявшееся такое, прибитое вот это вот понятие. Э, возможно, не приходят воплощение, да, возможно, да, повторно так сказать, потому что в мире здесь принято так, что мама рожает, да, а по-другому сюда вроде как не зайти, ну или там подселение такое, да, вот. Это на самом деле обман. А общение, понимаете, как вот, вот Миша вот сказал, да, что вот будет такие приборы, чтобы позвонить буквально как в другой какой-то регион, в другую, так сказать, страну, вот, понимаете. Есть определенные преобразователи, да, ну, как вот, допустим, вот вы берете какое-то видео, да, вот вы его перекодируете в другой формат, песню, допустим, какую-то музыку, перекодируете в другой формат, да, да, Берете какую-то эту самую там информацию, на флешку закинули, куда-то перенесли. Или вообще вот сейчас вот стало, да, интернет, это ж вообще такое, находка такая, да, вот вы берете по интернету, пересылаете чего-то. Или вот мы посредством интернета общаемся. Это тоже ж, ну, некая такая мистика, мистика, понимаете, расстояния не существует. И вот рано или поздно мы придем к этому пониманию, а это нужно, чтобы люди созрели к этому. Сначала продвинутые, чтобы это изобрели, осознание это вот что на самом деле это граница это непреодолимая не существует да. и... Что и эти тела тоже ну не физически, а вот эти тела, они тоже куда-то вот так вот в этом по, по фазе сдвигаются рано или поздно это будет сотворено вот что мы сможем общаться со всеми реально бывшими нашими предками не то что нам придумали да что нам там 10 миллионов лет мы тут живем это это бред сумасшедшего любой нормальный здравый человек может реально насчитать вот бы был что дед прадед прапрадед все дальше ни хрена этого не было почему а потому что мир стартанулся от этого момента вот такие ну в общем это мы в дебри уйдем продолжаем да надо Еще.